Послушайте время новостей на Первом. О самых важных событиях расскажем прямо сейчас. Важный диалог не только для двух стран. Москва и Вашингтон готовятся к переговорам Путина и Байдена. Какие темы будут подняты и каковы ожидания по обе стороны океана? Пробки 8 баллов и сугробы, которые растут с каждым часом. Столичный регион накрыл снегопад, который может стать самым мощным за последние 70 лет. Где еще заметает? Часть уникального проекта и долгожданное событие для миллионов москвичей. Впервые в истории метро открывают сразу 10 станций. Это не только удобно, но и красиво. Виртуальный саммит президентов России и США. Сегодня тема номер один по обе стороны океана. На переговорах Владимира Путина и Джо Байдена будут подниматься важнейшие вопросы не только двусторонней, но и глобальной повестки. Стратегическая стабильность, расширение НАТО, Украина. О том, чего ждут от беседы в Белом доме и Кремле. Репортаж Юлии Ольховской. Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена стартуют в 6 вечера по московскому времени. В Вашингтоне будет 10 утра. Учитывая 8-часовую разницу между столицами, стороны выбрали удобный для всех вариант. Президент США дал понять, настроен на продолжительный разговор в Кремле тоже временных рамок не ставят. Сколько времени готов уделить президент на эти переговоры? Сколько, сколько потребуется. Подобная беседа не имеет точного тайминга. Просто она по времени проходит, ну так вот... Удобнее и выгоднее, пожалуй, что Байдену. Вот у него будет утро в это время, он проснется и начнет переговоры. А у нас будет вечер. В этом есть какой-то политический смысл? Шесть часов для Путина – это не вечер. Это середина рабочего дня. Тоже очень удобно. Владимир Путин и Джо Байден свяжутся по защищенному каналу видеосвязи. Специальная линия существует уже давно. Ее постоянно тестировали, поддерживали в рабочем режиме, но до сегодняшнего дня не использовали для переговоров между лидерами. Для журналистов опубликуют лишь видеоролик длительностью несколько минут. С начала встречи основная часть переговоров будет закрытой. Свет в западном крыле Белого дома горел до позднего вечера. Именно здесь, рядом с овальным кабинетом, расположена Комната для переговоров, из которой Байден должен выйти на видеосвязь. Путин подключится из своей резиденции в Сочи. Это первая встреча президентов после июньского саммита в Женеве, который хоть и не стал прорывом, но помог сдвинуть отношения США и России с мертвой точки. Как заявляют в Кремле, для России важно получить юридические гарантии, которые исключали бы дальнейшее продвижение НАТО на восток. Американские системы ПРО, развернутые в Польше и Румынии, могут быть преоборудованы для наступательных действий. В Восточной Европе, пусть и на ротационной основе, но присутствуют американские контингенты. На Украине находятся военные советники США. Рутиной стали военные учения. Вдоль российских границ курсируют не только самолеты-разведчики, но и стратегические бомбардировщики, способные нести ядерное оружие. Все чаще корабли военно-морских сил США заходят в Черное море. Тему в контексте предстоящей встречи затронули в Госдепе. Госсекретарь США Джеймс Бейкер в 90-х обещал, что НАТО не будет двигаться на восток. Что вы можете на это сказать сейчас, когда администрация США заявляет, что не хочет принимать во внимание требования Путина о юридических гарантиях не расширения НАТО? Послушайте, мы ясно дали понять, как и другие администрации, что НАТО привержена политике открытых дверей. Секундочку, дело не только в Украине и ее будущем. НАТО уже расширяется после того, как было дано обещание, что этого не произойдет. Польша, Чехия, Венгрия, Балтийские страны. Вы можете говорить, что НАТО – оборонный альянс, но русские так не считают. Представитель Госдепа не нашел, что возразить въедливому ветерану американской журналистики Мэтули, Как подчеркнул пресс-секретарь президента России, переговоры двух лидеров проходят в сложное время. Агрессивная риторика в отношении России нарастает как со стороны официальных представителей стран НАТО, так и западных СМИ. Разведка США считает, что Россия собирается вторгнуться на Украину в начале следующего года. В последние дни почти все американские крупные газеты опубликовали подобные информационные. Вбросы. В Кремле назвали эти материалы уткой. Как сказал Дмитрий Песков, Владимир Путин с интересом ждет предложений Джо Байдена об урегулировании на Украине. О существовании этих предложений стало известно ранее. Впрочем, речи о присоединении США к нормандскому формату в данный момент не идет. Виктория Нуланд говорила о том, что США были бы не против присоединиться к нормандскому формату. Получит ли Байден такое предложение? Ну, Он вряд ли получит от президента Путина такое предложение, потому что это самодостаточный формат. И хотя его эффективность сейчас э, из-за позиции Киева, из-за того, что Киев не выполняет минские договоренности э, весьма и весьма скромно, я имею в виду эффективность этого формата, но все-таки до сих пор и Париж, и Берлин э, считали, что это самый достаточный формат, и а что нет никакой необходимости в его расширении. СМИ США нагнетают истерею тиражированием слухов о российской угрозе. На Байдена давит не меньше, чем три года назад на Трампа. Перед саммитом в Хельсинки американские журналисты раздули скандал под предлогом надуманных обвинений в адрес Москвы во вмешательстве в американские выборы. Как недавно признался сам Трамп, это всерьез помешало выстраиванию отношений с Россией. В нынешней администрации подчеркивают, Белый дом считает незаменимым диалог на уровне лидеров. И не рассматривает саммит как возможность для озвучивания угроз. Думаю, что после вступления президента США в должность, нашей задачей было не вызвать эскалацию в отношениях, а вывести их на более стабильную основу. Это, конечно, означает, что мы можем выражать озабоченность, когда она у нас появляется. Как заявляют в Белом доме, в ходе переговоров лидеры планируют обсудить целый ряд вопросов. Стратегическая стабильность, киберсфера, региональные конфликты. И в Вашингтоне, и в Москве призывают не завышать ожидания от переговоров. Очень сложно ждать прорывов от разговоров. Мы, мы имеем такие огромные авгии авгиево-конюшни сейчас в наших двусторонних отношениях, что расчистить их вот так за несколько часов беседы вряд ли, вряд ли возможно. И поэтому давайте хотя бы надеяться на то, что лидерам удастся донести обеспокоенности друг для друга, четко сформулировать друг другу. Обеспокоенности и ответить на это. Онлайн-встреча с Владимиром Путиным единственное официальное мероприятие в сегодняшнем рабочем графике Байдена. По его итогам, президент США не планирует общаться с журналистами. Как сообщил Дмитрий Песков, не планируется и заявление Владимира Путина. Информация об итогах переговоров появится на сайте Кремля. Юлия Альховская, Константин Панюшкин, Вячеслав Архипов, Владимир Беляев, Первый канал, Вашингтон. Наблюдательная миссия ОБСЕ зафиксировала переброску украинских танков и самоходных гаубиц к линии разграничения с ДНР и ЛНР. Речь идет о десятках единиц тяжелой бронетехники. Эти действия прямо нарушают минские договоренности. Перед танков и артиллерии заметили патрулей ОБСЕ на земле, а также беспилотники с воздуха. Реакции из Киева на опубликованный отчет пока не последовало. Напротив, Владимир Зеленский приехал к линии соприкосновения в Донецкой области и заявил, что мир на юго-восток страны принес. Украинские вооруженные силы. Те самые, которые накануне, после двух дней затишья, нанесли минометный удар по окраине Горловки. По данным Донецка, в выпустили две мины калибра 120 миллиметров. Их использование, напомню, также запрещено минскими договоренностями. Теперь о спецоперации, которую провели сотрудники ФСБ в Ярославской области. Там задержали подростка-анархиста. Он призывал нападать на полицейских, готовил резонансные преступления в регионе и занимался изготовлением взрывчатки. По данным ведомства, 16-летний подозреваемый был участником закрытых чатов, объединяющих радикально настроенных граждан. В ходе обыска у подростка изъяли самодельную бомбу, компоненты к ней, обрез охотничьего ружья и боеприпаса, а также средства связи. Возбуждено сразу несколько уголовных дел. С коронавируса. По данным оперативного штаба в России за сутки выявили 31 096 новых случаев. Из них в Москве чуть больше 2,5 тысяч. Выздоровели со вчерашнего дня больше, чем заразились. 34,5 тысячи пациентов закрыли свой больничный. Постепенное снижение заболеваемости, конечно, не повод расслабляться. Ситуацию нужно держать под контролем. Принять пациентов готовится новый инфекционный корпус военного клинического госпиталя Владикавказа. Его возвели специалисты Минобороны. Здание полностью оснащено современностью современным оборудованием – компьютерный томограф, аппарат УЗИ, электрокардиограф. Кроме того, планировка позволяет разделить потоки пациентов, надежно изолировать заразившихся. Для этого обустроены специальные боксы. Также на территории госпиталя военные строители возвели кислородную станцию. На европейскую часть России обрушился мощный снежный заряд. Метель началась еще ночью и продлится весь день. Метеорологи готовятся к рекорду. Власти не погоды: Тверская, Ярославская, Костромская, Владимирская, Калужская области. В Москве расчищать сугробы вышла спецтехника. В интенсивном режиме работают службы и в столичных аэропортах. Там обрабатывают взлетно-посадочные полосы. Утром город встал в пробках. Среди тех, кто в них застрял, была и наш корреспондент Марина Чайка. Сейчас полдень в Москве, а на дорогах уже пробки 8 баллов. Вот мы на Садовом кольце, и у нас пока все едет. Но уже видно, что машины буквально плывут по дороге, потому что скользко, потому что снегопад, плохая видимость и сугробы. И вот этот вот самый снегопад, он не закончится в ближайшее время, а только превратится в мокрый снег. Врачей просили с пониманием отнестись к работе снегоуборочной техники. Сегодня точно стоит прислушаться к словам дорожных служб. Настоятельно рекомендуем для передвижения по городу пользоваться городским транспортом. В утренние и вечерние часы пик. Это поможет коммунальным службам оперативно убрать улицы города и провести противогололедную обработку дорог. По словам синоптиков, сегодня выпадет до четверти месячной нормы осадков. Так что общественный транспорт стоит выбрать особенно тем, кому нужно в аэропорт. К слову, в московских воздушных гаванях говорят, что готовы к такой непогоде. На полосы вышла дополнительная техника, но путешественникам рекомендуют все же проверять время вылета и прилета. Из-за сильного снегопада возможны изменения в расписании. В этот раз виновник не Настя, не привычный североатлантический циклон, а пришедший к нам с юга Средиземноморский. На западе России снегопад сам по себе делал вполне обычный, особенно если на дворе календарная зима. Все дело в количестве осадков, а их метеорологи в этот раз обещают с избытком. Снегопад будет продолжаться в течение суток, и только завтра уже циклон будет постепенно смещаться на восток-северо-восток, -восток, и завтра уже постепенно будет ослабевать. Поэтому за сегодняшние сутки вполне вероятно, что вот в пределах по московскому региону, да и большинство, в большинстве здесь окружающих, близлежащих областей, Тверская, Владимирская, Рязанская, Калужская, Тульская область, Осадка выпадет от 10 до 15 миллиметров. Что соответствует скорее кануну Нового года. 7 декабря похожий по мощности снегопад в Москве наблюдался последний раз в 1949 году. Самый мощный заряд придется на центральные регионы. В Москве, к примеру, сильный снегопад ожидается будет сегодня как минимум до вечера. Непогоды охвачены и другие регионы. В Белгородской, Владимирской, Орловской, Смоленской, Тульской и Тверской областях также сильные снегопады и гололедица. Снег после обеда, возможно, сменится дождем, как это предполагается к югу от Пензы, Владимира и Смоленска. Общая сумма осадков, по прогнозам, составит до четверти месячной нормы. В последующие дни в европейскую часть страны начнут возвращаться декабрьские морозы. Не почувствуют их на себе разве, что жители самых южных областей. 9 декабря обещает стать самым холодным на этой неделе. А вот ближе к выходным направление воздушных масс снова сменится. Москвичей опять ждет отепель, а с ней очередная порция снегопадов и дождей. Марина Чайка, Юлия Ходорова, Первый канал. Ну и новости для тех, кто только планирует поездку по городу, есть хорошая альтернатива стоянию в пробках. Сегодня открывается новый участок большой кольцевой линии. Заработают сразу 10 станций: это Терехова, Кунцевская, Давыдково, дальше Аминьевская, Мичуринский проспект и проспект Вернадского. Кроме того, запустят станции Новаторская, Воронцовская, Зюзина и Каховская. Так много одновременно в строй еще не вводили. Этот участок свяжет районы запада и юга Москвы и значительно улучшит транспортную доступность. Добавлю, большая. Кольцевая линия – это крупнейший в мире проект в области метростроения. Длина 71 километр, 31 станция и 3 электродепо. К рекордному запуску большой кольцевой линии именно этого участка мы оптимизировали маршруты наземного городского транспорта для того, чтобы нашим пассажирам было удобнее добираться до новых станций. БКЛ претендует на звание самой протяженной кольцевой линии в мире. Пока рекорд в 57 километров принадлежит Пекинской подземке. Большая кольцевая линия позволит многим жителям столицы значительно сэкономить время в пути. Не придется ради пересадки ехать до кольца. И из БКЛ можно попасть на 19 радиальных линий на МЦК и МЦД. Как в регионах приводят в порядок памятники труженикам тыла, говорили сегодня в Москве на встрече Оргкомитета Единой России «Наша победа». Взять на себя такое обязательство партии поручил президент. Речь идет о мемориалах, которые расположены в городах трудовой доблести. Представители Единой России оценивали состояние исторических объектов, чтобы затем организовать работу по реставрации. На встрече также подводили и другие итоги работы комитета в этом году. Конечно же, основные мероприятия, приоритетные, это мероприятия направлены на заботу о ветеранах Великой Отечественной войны и сохранение исторической правды о нашей роли в освобождении мира от нацизма. Особенно это важно в настоящее время, когда попытки переписать историю только усиливаются. Со своей стороны партия продолжит активное противодействие таким кампаниям. Подумать над новыми внеурочными формами патриотического воспитания молодежи, такими, как, например, уже зарекомендовавший себя конкурс школьных музеев, музеев, посвященных как раз событиям Великой Отечественной войны. Именно в музее, где хранятся подлинные экспонаты, молодой человек встречается с историей напрямую, лицом к лицу. Поэтому считаю правильным постепенно расширять практику проведения школьных уроков истории на музейных площадках. Многие мероприятия были посвящены памятной дате, 80 лет с начала Великой Отечественной. Это и традиционный диктант победы, организованный волонтерами субботники, а также всероссийский конкурс «Неизвестный солдат» и акция «Звонок ветерану». Наш выпуск на этом завершен. Эфир Первого канала продолжит программа «Время покажет».